<клыш2> прошли потом вот так вот растянули терпимо mm -hmm. раскачиваем его теперь локти ближе ставим вот и конкретно декомпрессия пошла на выдохе первый выдох все вытерпел да Дима утром аж закашляю сейчас дыши да да вот начинаем трапецию разминать и потихонечку Подбираемся к плечу, взяли плечо, приподняли его, вот так вот все эти мышцы, которые сюда подходят, а краниальный отросток, вот он, чувствуется косточка, да? Угу. Это вот от лопатки он идет. Спереди к нему ключица крепится. Вот он видите, угу. вот он вот, квадратный такой, да? А все мышцы вот отсюда вот так вот к нему крепятся. Вот мы их пытаемся проработать все вот. Эти вот. Волокна. Угу. Вот так вот туда, туда забегаем. Размассировали мягко. И а, малую грудную мышцу. Она идет вот отсюда и крепится тоже вот туда к, угу, к руке. Там я прожимал. К руке, да. да вот эта вот она идет. Вот ее тоже спереди. Входимся. Промассировали. Если у вас. На столе девушка красивая, можно еще съесть, кто-то а, вот. а эта рука у нас лежит также по диагонали Вот за это, за Крестье самую верхнюю часть крестца и верхний бугорок Воздушно-кости, вот она как бы держится здесь да? И сама она в данный момент отдыхает, то есть у нас пол корпуса диагонали вот эта часть, а вот эта нога, ну любая, либо эта Я нога а, нет, это все расслабленная mm -hmm. ну, вы можете так упереться mm -hmm. то есть полкорпуса в этот момент у вас отдыхает, вы расслабляетесь, работает только одна рука mm -hmm. практически вот, она соответственно поднимает плечо, если вам надо, да опускает, это если вам надо раскрыть лопатку то есть чем ближе мы подведем локоть к телу, да, и ниже опустим то тем больше открывается лопатка, да mm -hmm. Если трапецию надо растянуть, Подвигаем ее вот сюда, Растягиваем. Не, напрягайся, не напрягайся, расслабься, расслабься, сам ничего не делаешь, вот, да, надо туда, тут открыть, вот так, подвигаем туда, то есть она управляет, Расправь. вот эта рука, да, за локоть, вот теперь берем под покремельный отросток, да, тянем лопатку сюда, а здесь в уголок, в противоположную сторону. расслабься и уже ничего не делай, вот, лопаточку в эту сторону потом в другую сторону мягко ее растягиваем практически насажены массаж, движения а вот такие вот на растяжение видите растянули Наплавали, расслабили да, да вот на плавах вот, видите он движется туда сюда ты напрягайся еще расслабься больно что ли mm? она же не больно вот просто туда-сюда вот ее и mm -hmm. опустили и теперь локально мы начинаем то же самое, что по нашей технике. Да? Сначала растерли, согрели достаточно быстро, перешли к лапе вот. леопарда, да. Вот тоже все эти мышцы быстро растерли, размяли. Ну, тут много времени тратить не надо, потому что уже это все было. И мягко на локоток опускаемся. И теперь то же самое. Вот так вот, подбитие отростков. Боковых, соединяющихся с ребрами Вот трапецию, да, проминаем локтем А этой рукой пододвигаем, растягиваем ее Вот мы это дополнительно растянули Сжали ее, растянули Размяли, сжали И проход теперь под лопатку Вот туда вот мы как бы отодвигаем лопатку подальше И мягко поднимаем трапецию на себя Если до этого мы делали вот так, помните? Роллинг такой был Теперь обратно стороны руки. Вот как бы зацепляем да. трапецию за вот эту косточку. За, за палец большой. Вот, Поднимаем ее вверх. Ну, ничего, никто не говорит, что так вот нельзя. Можно и так, в принципе, да. Ну, для разнообразия удобно вот так, с этой стороны. Чуть пожестче. А по ребрам мы не опускаемся? Нет, по ребрам не опускаемся. Ребра в конце будем делать. И... Теперь точки. Соответственно, где кармиальный отросток крепится к ключице, вот там ямочка такая есть, да, это вот начало, куда крепятся мышцы трапеции, вот раз точка. посередине Посередине вот этого отростка вот два точка. Уголок лопатки, Тут такой ящик небольшой есть, прямо в него точка. Точки прожимаем перпендикулярно их проекции и техники шарфсу. либо винчиваемся, либо вибрации. То есть вот, ну, самый крепкий палец большой, значит лучше большим. Вот в тело, в уголок лопатки, теперь вот так вот под таким углом. Вот все вот эти вот точки акуматурные доходим вот до середины примерно лопатки. Да? Дальше мышц практически нет. Это даже видно, вот они мышцы. Вот крепятся, видите? Uh -huh. В китайской акупунктуре там точек в несколько слоев идет, там 4 ряда, по-моему, что ли. Да. Ну, нам все они не нужны. Мы так условно, просто условно их, да? Проработали. И дальше оп, свой палец. Палец предложили под лопатку. Вот ее дополнительно открыли. Таким образом. И лопатку накатываем на свой палец. напрягается еще, еще расслабься, расслабься. Больно, что ли? Ну, ты напрягаешь. Вот можно на запястье так вот накатывать лопатку. Можно вот так вот взять. И вот дополнительно лопатку поднимаем, да? А рукой в противоположную сторону разминаем. Ты вот тоже тоже вот лопатки вперед, она должна вот так вот ходить свободно. И далее Трапезия трапез у нас растет отсюда Вверх они идут, да, крепятся к лопатке Здесь вот под таким углом Здесь сверху она идет вот так растет, да Теперь по ходу роста мышц По, по длине, да, мы делаем вибрацию и соответственно, сверху до лопатки По лопатке просто по костюке больного Костяшками будет, поэтому туда не идем Здесь меняем угол Меняем угол Меняем угол снизу вверх И тут меняем угол снизу вверх под углом и прямо проходим вот практически сделали <coughs> и теперь мануальная техника непосредственно сразу берем под локоток рука висит вот он висит болтается если он э, не расслабляет ее, да, то подскажите ему там, похлопать там, вот, покрутите так чтобы он расслабился да но здесь важно чтобы локоть был выше а плечо не поднимал, иначе ну, некоторые так поднимают плечо, плечо внизу А наша цель это именно вот эти вот подрёберные сочленения, да? Вот мы лопатку отодвинули, она там Вот они здесь, вот в них мы будем давить Первое мы давим вот отсюда Под, по уровню нижней части лопатки, да? А рука как рычаг на нас Раз, Тихо-тихо-тихо, хрустно тихо, тихо. немножко, все. Отпусти, отдыхай. Фу, все, выдохнули. Ну, с непривычки, я понимаю, человек напрягается. Вот, прохрустили здесь. Сюда подходим, да. Сюда уже рычаг слаб, слабоват, да. Поэтому мы ныряем поглубже и само плечо держим. Вот плечо удобно лежит, видите? Вот мы Рычаг-плечо у нас получается. Мы да? в плечо теперь. Фу, расслабились. Еще, еще, еще. Выдохни. Фу. Молодец. Если у нас позвонки повернуты, например, первый грудные там первый, второй, да, вот в ту ой, в эту сторону, в нашу, да, то можно отсюда же их повернуть в обратную сторону. Теперь упираемся в них прям в остисто локцом и вот, и лопатку на себя. Прямо в Все, под стол лежи. Все.